Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Вячеслав Костенко. Вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Сегодня будем говорить о том, куда можно вложить 100 долларов и почему. Но прежде чем мы начнем, я бы хотел пригласить вас в свой новый телеграм-канал. Я его, кстати, создал только сегодня, поэтому здесь кроме моей фотографии больше ничего нет. Но со временем я планирую наполнять его контентом. И предвижу вопрос от вас. Чем он будет вам полезен? Дело в том, что я постоянно мониторию рынки, идеи и возможности инвестиций. А Telegram очень удобен для оперативной информации. К примеру, пар пару недель назад был интересен энергетический сектор и доллар, три недели назад технологический сектор, ну и так далее. Плюс можно обсудить тему в комментариях к посту, так что присоединяйтесь. Здесь вот на экранах я просто вам показываю в портфеле те сделки, которые уже были закрыты за вот как раз прошедшие недели. Так как информации в Телеграме еще нет, он пустой, поэтому показываю вам, грубо говоря, вживую. Ну а теперь вернемся к нашей теме сегодняшнего видео. Вы часто пишите мне в личку с вопросами о инвестициях. Естественно, для того, чтобы ответить вам, я спрашиваю о сумме инвестиций. Конечно, получаю разные ответы. Чаще всего новичок хочет попробовать эту стезю и в случае неудачи забыть как плохую попытку или, что более разумно, сделать выводы и двигаться дальше. У каждого, конечно, по-разному. Такие обращения похожи только в одном. Хочу начать с минимального капитала. И чаще всего он составляет 100 долларов. Так вот. Обдумав эту тему, я пришел к выводу, что столь малую сумму инвестор рассчитывает как минимум удвоить. Вряд ли будет интересно вкладывать ее под 11% годовых. Если не согласны со мной, напишите в этом в комментариях под видео. А значит, для таких целей мы не будем рассматривать консервативные инструменты, о которых говорят многие в схожей тематике. Понятно, что если для вас высокорискованные инвестиции не подходят, то вы можете отдать предпочтение консервативным. О них будем говорить в видео про то, куда инвестировать от 1000 долларов. Оно появится на канале позднее. Еще небольшая ремарка. Вариант, который предлагаю я, не предполагает регулярных инвестиций вслепую, независимо от рыночной ситуации, а зависим от момента входа в надежде на значительный рост. Естественно, этот момент может не наступить прямо сегодня и его придется выжидать. Но результат, скорее всего, оправдает ваши ожидания. Также вы должны понимать, что высокий риск не предполагает взятие какого-либо кредитного плеча у брокера или использование деривативов. Будем использовать исключительно базовые активы без добавочной маржи. Итак, наконец, на какие же базовые активы я предлагаю обратить ваше внимание. Америку я тут не открою возможно, буду банально. Первый – это биткоин и акции отдельных компаний США. Ну а теперь разберем почему пал выбор именно на эти активы. Перед вами сейчас открыт график цены движения биткоина, а значит будем говорить о биткоине. Итак, почему же биткоин, а не любая другая, собственно, криптовалюта? Как мне кажется, все дело в вере. После хайпа 2017 года, наверное, только глухой отшельник в глубине тундры или тайги живущий без связи с внешним миром, не слышал о, собственно, биткоине и не пытался заработать на его росте. Вся остальная крипта, как я считаю, это мусор. Возможно, также кто-то выражался в сторону интернета в 90-е годы. И я сам держу немало того же эфириума в портфеле, и биткоин у меня тоже есть. Хотя, честно говоря, в их практическое применение я особо не верю. Вот в том виде, в котором они есть сейчас. Хотя сам... Нередко пользуюсь переводами посредством блокчейна. Итак, окей, выбрали первый объект инвестирования – биткоин. Как действуем дальше? Все здесь просто. Регистрируемся на бирже Binance и занимаем выжидательную позицию для покупки. Ну или другой вариант, это где-нибудь у меня покупаем тизер. Это стейблкоин, он же аналог доллара, только криптовалютный. Его курс практически всегда один к одному. Ну и заводим эти деньги снова-таки на Binance и выждаем, Ну или на любую другую криптобиржу Binance. Почему? Потому что удобно пополнять с гривневой карты. Даже с гривны можно покупать крипту. Поэтому достаточно удобно как в одну сторону, так как в другую. То есть пополнил. Вывел. Ну и спросите вы, от а чего мы будем ждать-то? И снова правильный от вас вопрос. Выжидаем мы как раз панику и очередные похороны биткоина. Они непременно случатся рано или поздно. Точно случатся. Всегда они случаются. А для тех, кто любит больше конкретики в, цифр, в цифрах, вот немного цифр. Начинайте покупать биткоин плюс-минус при 50% падении. Вот как это было у нас в начале кризиса пандемии, который начался с февраля месяца, вот такая же ситуация у нас была чуть раньше. Это когда биткоин продавил очень долгое сопротивление на уровне 5900. Тогда тоже была не просто сумасшедшая паника, при которой прям... Ну, его действительно похоронили в очередной раз. Очень был интересный момент для покупки. Понятно, что сейчас скептики будут говорить о том, что ты показываешь все на, на историческом графике и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Понятное дело, ребят, все однозначно так. И мы, к сожалению, не можем его покупать сейчас вот здесь и забирать вот здесь. Это ясно. Но саму теорию я хотел бы вам донести. Естественно, никаких точностей не будет. Это рынок. Здесь точностей быть не может. Поэтому принимаем на слово или же не принимаем абсолютно и пишем в комментариях, что я абсолютно в корне не прав, только аргументируйте, а не просто лишь бы написать. Поэтому падает на 50%, процентов, начинаем подбирать потихонечку. У нас, кстати, вот здесь вот, при вот этом вот падении получили мы очередную панику, потому что все Естественно, здесь был перелом нисходящего фрактального канала, и все как бы, кричали уже о начале восходящего тренда, все, вот он уже случился, а здесь вдруг такая огромная шпиляка. Подбирать было, конечно, время, интересно, в принципе, чем я здесь и занимался, но, к сожалению, продал его очень раньше гораздо раньше и это была огромная ошибка не повторяйте ее пожалуйста покупайте активы на долгосрочный период итак при падении на 50 процентов обычно так случается что СМИ начинают уже хранить этот биткоин раздувая еще больше панику среди круга инвесторов ну к сожалению может быть к счастью не знаю в общем скажу сейчас такую фразу пусть меня дамы простят конечно при вот в таком вот падении, когда ты начинаешь ловить падающий нож, как говорят да, в кругах трейдеров, нужно иметь достаточно большие, а еще было бы хорошо и стальные яйца. Потому что вот это вот все выдержать не так тоже и просто. Но зато если у вас это получится сделать, вознаграждение будет достаточным. Да, биткоин любит смелых. Давайте посмотрим на то, что, кстати, вот падение сверху с марта месяца у нас... Было в аккурат на 63%, а, собственно, рост мы получили, я даже, даже не знаю, куда брать, давайте от, от конечной точки возьмем, но рост мы получили, ну и до конечной, да, пусть так уже будет, на 269%, ну, как бы много, да, то есть вы понимаете, то, что очень волатильный, очень рискованный инструмент, но 100 долларов вложить сюда при... В таком падении словить где-то падающий нож, в принципе, было бы неплохо, согласитесь. Поэтому я его включил в возможность инвестирования 100 долларов. Ну и переходим к следующему варианту. Это, собственно, фондовый рынок. На мой взгляд, тут все немного проще. Кроем индекс S&P 500, дабы... Было понятно. Не так просто войти на этот рынок, как купить биткоин, но спустя несколько часов прохождения верификации вашей личности, вам откроется окно в мир дорогих автомобилей, не менее дорогих женщин и шикарной жизни. Естественно, эта шутка со 100 долларов, она вам точно не откроет. Итак, в какие же акции инвестировать 100 долларов и Когда? Тут ситуация немного получше, чем у биткоина. Все дело в том, что за акциями, как правило, стоит реальный бизнес. И, как правило, этот бизнес прибыльный. Мы не будем рассматривать акции малой капитализации в надежде на них. Найти в них, точнее, следующего единорога. Поступим проще и обратимся к доповым компаниям по капитализации из индекса S&P 500. Ну, собственно, индекса. Для этого нам нужно перейти на Finviz, конечно же, и посмотреть, что же мы имеем сейчас в топе по капитализации индекса S&P 500. Итак, отсортировали их по капитализации. Видим то, что у нас здесь первую пятерку занимают Apple, Amazon, Microsoft, Google, Google, Facebook. Ой, точнее, это уже... Ну, хорошо, давайте, так как раз у нас два гугла, то будет Фейсбук у нас тоже пятый. Из вот этих вот гигантов и выбираем, потому что, как показала практика нынешней, э, нынешнего кризиса, который мы с вами наблюдали буквально недавно, э, собственно, вот эта пятерка, она и дала огромные результаты. Давайте посмотрим на Apple, сравним его доходность с э, низшей точки кризиса. Видим, что мы... Что он прибавил 162%. В свою уже очередь индекс S&P прибавил гораздо, значительно меньше. Да? 60, 63% там, процента, к примеру. Но ну, это прям, прям значительно меньше. К примеру, та же Tesla. У нас вообще рекордсмен по прибыли это 620%. Нет, это много я. Да, 620%. Окей, пускай это будет немножко неточно, потому что Тесла нету здесь в индексе S&P 500, но тем не менее тоже она была у всех на слуху и можно было ее рассматривать приспокойно. Единственное, что купить мы ее не могли на 100 долларов и это важная поправка. Только лишь дробную часть, если брокер уж позволяет, конечно, это делать. И, возможно, это тоже будет не очень корректно, но, собственно, тот же Apple мы тоже не можем рассматривать, потому что он на момент до сплита, на момент вот, э, пандемии, вот этого вот, э, большого падения, стоил больше 2000 долларов, если я не ошибаюсь, до, до сплита, потому что потом сплетнули акции и... Они, естественно, разделились. Теперь, конечно, есть возможность такая. Ну так вот, принцип здесь ровно такой же, как и на биткоине. Только процент падения здесь нужно учитывать не столь огромный. Не 50% там как-то так далее. Допустим, на Apple я учитываю где-то примерно 20% процентную просадку вот если мы получили 20 процентов от предыдущего хая ну в принципе можно рассматривать его в покупку давайте посмотрим какие были результаты у нас при падении я вижу то что у нас было здесь в декабре 18 года падение давайте посмотрим насколько на 35 процентов окей apple упала давайте посмотрим сколько она падала на пандемии 34 процента практически тоже 35 процентов ну собственно если вы начнете ее подбирать на 20 процентах как это делал я вот настолько допустим да вот она упала можно было ее подобрать то в принципе ничего плохого от этого не получится но если вы вдруг не угадаете с моментом входа в актив то тоже отчаяться не стоит нужно просто понимать то что ну во-первых насколько уверить компании, естественно. А во-вторых, то, что всегда можно купить ниже и усредить, усреднить свою цену покупки, тем самым быть в еще большем выигрыше, скажем так. Но это уже исключительно психологические темы. Не всем, не всем это подходит. Не всем подходит такой вариант инвестирования, вариант вложения своих средств. Ну и, собственно, в чем же... Заключается вот данная идея инвестиций. Идея заключается следующем В том, что теоретически бизнес может расти всегда. Этому ничего не препятствует. И, к слову сказать, многие компании это доказывают десятилетиями. Ну, собственно, как сам вот Apple. Возьмите тот же Microsoft. Возьмите тот же Facebook. Ну и сейчас вы скажете, а как же General Electric? Да, друзья, к сожалению, такое тоже бывает. Бывшие топы, которые просто рвали весь фондовый рынок и занимали огромное количество процентном соотношении, естественно, по капитализации, к сожалению, да, иногда уходят со своего пьедестала. Точно так же, как можно и сказать о Verizon или же AT&T. Ну да, проблемы случаются. В любом случае нужно быть осмотрительным. Но сейчас мы с вами разговариваем всего лишь о 100 долларах инвестиций. И давайте будем откровенны то, что... В принципе, потерять такую-то сумму с возможной перспективой роста в несколько иксов не так уж и опасно. А вот когда мы будем с вами разговаривать про инвестиции от 10 тысяч долларов, вот там будем уже говорить и принимать во внимание, естественно, диверсификацию, потому что там все более серьезно. В общем, подытожим немножко по фондовому рынку. Руководствуемся следующим. Покупаем акции топовых компаний когда на них действуют распродажи и ждем, собственно, прибыли. Все просто. Еще одно. Не нужно делать ошибку многих и пытаться запрыгнуть в последний вагон, когда вы не видите перед собой потенциал роста. Что я имею в виду? Ну вот, когда э, вот этот вот э, рост просто бесконечен, кажется, что он не закончится никогда, и вы теряете на самом деле возможность. Это называется синдромом упущенной выгоды. Или упущенной прибыли по-разному. Я когда-то давно еще снимал на эту тему видео. Так вот, не нужно сюда вот пытаться запрыгнуть. Давайте лучше ждать, когда вот, вот такая вот сформируется штука. Она вот всегда сформируется. Точнее, она точно сформируется, потому что формируется она всегда. Чем вертикальнее растет актив, тем все ближе и ближе приближается момент его коррекции. Поэтому давайте дождаться коррекции и заходить там, где вы примерно будете видеть ваш возможный потенциал роста. Ну, не все так, в принципе, сложно. Даже ни одна книга была, кстати, написана по, по этому поводу, то, что не нужно покупать товары дорого, собственно, какие акции. Вы же, когда идете покупать себе вещи какие-то, вы, естественно, с удовольствием ждете распродажу, правильно, для того, чтобы купить эту вещь дешевле. Так вот, давайте ждать распродаж и на фондовом рынке. Зачем вкладываться здесь за дорого, если можно вклад... вложиться чуть дешевле? Вот такой принцип, который я преследую, в принципе, считаю его правильным. Насколько вы считаете его правильным? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно почитать. Ваше мнение, а я, а я хочу перед вами извиниться за мой голос. Все-таки коронавирус меня тоже настиг и нахожусь в процессе выздоровления. Поэтому не обессудьте, друзья. А на этом у меня все. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал Telegram, Ссылочка будет в описании. И до новых встреч. Пока.